Всем привет! Вы на канале Живая Сталь, и сегодня мы подведем итоги уходящего года. Вспомним самые важные события 2017-го. Помните абсолютного победителя Московской Олимпии Хади Чупана? Ну, того самого иранца, который с отрывом всего в один балл обошел нашего Ашота Каграманяна. В этом году он наделал очень много шума в железном сообществе, просто ворвавшись в дивизион профессионалов. Хади Чупан – загадка для всего мира бодибилдинга. Как он умудряется принять участие в категории 212 и сохранять такие объемы, хотят знать очень многие. На Гран-при Азии он встретился лицом к лицу с Флексом Льюисом, несменным королем этой категории. Практически все фанаты «Железа» были уверены, что Хади обойдет Флекса, и кажется, сам Льюис был сильно удивлен невероятной формой соперника. Но судьи решили по-другому. Следующим его турниром в открытой категории был «Сан Марино Про», и в очередной раз Хади не затерялся среди тяжей. Навязав плотную борьбу Седрику Макмиллану, с сильнейшими проатлетами планеты ему постоять на одной сцене так и не удалось. Хади просто не дали визу для участия в Олимпии, и американские фанаты «Железа» даже написали петицию в его поддержку. Сразу, После чего Хади заявил, что начинает тренироваться под руководством Хани Рэмбода, который является тренером Фила Хита. А это значит, что Олимпия 2018, возможно, будет переломной, и наконец-то в 212-м дивизионе произойдет смена власти. Сколько магазинов спортивного питания закрылось в вашем городе? Сколько дрыщей пострадало от отсутствия генеров и протеина? К этому все шло давно. Жадность и отсутствие здравого смысла привели к тому, что рынок спортивного питания в России был поставлен на колени. В список запрещенных к ввозу в Россию продуктов попал в спортпит. Да можно боится пропускать американскую продукцию, по которой нет уточнения правительства о запрете. А если и пропускают, то ФСБ приезжает на склад. Ты упал, и изымает все, что не прибито к полу И уходят, как будто продавцы спортпита Какие-то наркобароны Если у вас таможенные коды Куплена ли продукция в России Абсолютно неважно. А сколько прекрасных баночек С безобидными витаминками и протеинчиками Было безжалостно раздавлено бульдозерами И сожжено на костре Единственный шанс сохранить товар Это если спортивное питание предназначалось Для нужд сборной России Такими темпами мы скоро доживем до того Что будем протеин выписывать по рецепту Мир бодибилдинга омрачился ужасными смертями. Один за другим ушли из жизни Рич Пиана и Даллас Маккарвер. Рич скончался в конце августа в возрасте 46 лет. Он был в самом расцвете своей карьеры. Его бренд 5% находился на подъеме. У него было огромное количество как хейтеров, так и адептов. Его смерть омрачилась. Дележка его компании между его женщинами и семьей. А многие стали критиковать его за то, что покупая продукцию 5%, американцы спонсировали потребителя наркобизнеса. А весь образ Рича был ложью. Результаты вскрытия оказались неутешительными, ведь были поражены практически все органы, за которые так переживают бодибилдер. Тот же врач, который опубликовал отчет о вскрытии Рича Пианы, опубликовал отчет о вскрытии Далласа Маккарвера. Ему было всего 26 лет. Как выяснилось, Даллас умер после сердечного приступа, вызванного сочетанием коронарного атеросклероза и увеличением левого желудочка. У Маккарвера были наследственные сердечно-сосудистые заболевания. На момент вскрытия было установлено увеличение печени и почек, нефросклер склероз, отек легких, серьезные проблемы с холестерином и рак щитовидной железы. Кто бы что ни говорил, но это невосполнимая потеря для железного сообщества. И действительно, очень жаль, что люди, за которыми мы только вчера наблюдали на экранах, ушли так быстро и неожиданно. Одним из самых волнительных событий 2017 года стало разделение федерации NPC и IFBB. В тот момент у многих соревнующихся со спортсменов замерло сердце. С 2018 года необходимо будет предметно изучать, куда вы собираетесь ехать за медалями и под чьей эгидой проводятся турниры. Если вы до сих пор не в курсе, IFBB и IFBB Pro League — это разные организации. Если среди организаторов нет IFBB Pro League или NPC, то вам не видать карты профессионала, квалификационных баллов для Олимпии и прочих атрибутов американской истории. Если у вас нет амбиции стать профессионалом в полном смысле этого слова, торваться в NPC нет никакого смысла. IFBB просто надоело быть придатком NPC. И в качестве противовеса они создали Elite IFBB Pro. Это новый профессиональный дивизион, который не зависит от американцев, но, разумеется, не связан и с Олимпией. Если отбросить вопрос денег и уважения, причиной конфликта послужили принципиально разные взгляды на то, каким должен быть бодибилдинг. Ну и раз уж мы заговорили о федерациях, главным событием в жизни отечественного бодибилдинга стала новость о смене руководства Федерации бодибилдинга России и уход с поста президента бессменного руководителя Владимира Ивановича Дубинина. Одни давно ждали этого, другие боялись этого дня, но эта ситуация никого не оставила равнодушным. Что будет с бодибилдингом в России дальше? У всех есть мнение по этому поводу. Как считаете вы, кто должен занять пост президента и в каком направлении развивать федерацию? Пишите в комментариях. Мы уже высказывались по этому поводу, поэтому можете посмотреть наше видео на эту тему. Огромное спасибо за просмотр и подписку. Всех с наступающим Новым годом и счастливо!